есть стадион, и там все время добегает кто-то первым. Так вот, человек первый-первый-первый становится первым в большом спорте только в случае, если очень долгое время бежал вторым, третьим или еще каким-либо. Человек сразу же не может быть первым, а слова «я все смогу» автоматически делает человека первым. Первые падают, первые плохо заканчивают, и нужно тренировать себя, чтобы быть первым. Именно поэтому я и говорю, если сделал кто-то другой, и я смогу. Таким образом ставят для себя возможность быть вторым, третьим или еще каким-либо. Вы можете достигать большего. Когда научитесь бежать вторым, третьим и четвертым, плавно и первым станете. Это такая особенность нашей жизни.